Что пишут в вот наших умных книгах? У нас всегда есть такая вещь, ее называют пирамида здорового питания. Я ее сейчас постарался максимально упростить. Но идея заключается в чем? Что есть определенные группы продуктов, если все продукты, которые мы за день получаем за процентов, есть примерное процентное соотношение, что должно быть. Сейчас эту пирамиду посмотреть, то она вот такая перевернутая То есть на первом месте мы должны получать зерновые крупы и мюсли. Вообще, вот наш завтрак, да, в большинстве людей должны быть наши хорошие традиционные каши. Это могут быть, да, да разнообразные мюсли. Это то, что должно занимать 40% вашего рациона в течение дня. На втором месте по значимости стоят овощи. В нашем регионе они на первом месте, а фрукты на втором. Они вместе в совокупности, составляют из вашего рациона уже примерно 35%. То есть в среднем, да, мы должны съедать минимум 3-5 видов разных овощей и фруктов. Ну, практически одна морковка у вас в день должна быть, одна свекла должна быть, у кого капуста переваривается, должна быть. Вот то, что из переносимых овощей и фруктов, то, что вы по тесту увидели, и то, что у вас переносится, вот эти овощи и фрукты должны быть постоянными. Причем, как одна из рекомендаций, фрукты желательно почаще в первую половину дня, а вот овощи, да, лучше во вторую половину дня. Почему, потом немножко расскажу но вот по крайней мере 35 процентов должны занимать. Вот смотрите, почти 80 процентов пищи, это у вас лошадиная диета и растительная. Все, То, что мы должны питаться. Когда я многих своих пациентов перевожу на это питание, я говорю, Сергей Тович, что же мне есть? Ничего же не осталось? А где мои пельмени? А где мое мясо? А где моя колбаса? А где мои сосиски? А где мои торты? Как жить-то? У меня же все наоборот. У меня же все эти продукты, они вот как-то основную часть занимают. Как можно вообще без мяса-то жить? В жизни нет. Это же вообще В нижести понятно что. Дальше да, идет по значимости кисломолочные продукты. У большинства людей, к сожалению, да, редко, которых я сейчас смотрю, хорошо переваривается молоко. А вот почти кисломолочные продукты чуть ли не стопроцентно перевариваются хорошо. Поэтому творог, кефир, да, любые продукты с приставочкой био, это вот основа здорового питания. Но их всего процентов 10%. По сравнению этих 8, из этих всего 10, тоже надо понимать. Дальше, белковые продукты, это то, что как раз в группы относится. Мясо, кому там переваривается, кстати, видов мясо, обычно говядинка более-менее хорошо переваривается, а жирные сорта мяса, типа свинины, сава, жирных колбас, у многих людей редко, да, встреча, чтобы хорошо лепить, наверное, работа. На белковые продукты тоже уходят всего 10%, не больше. Если мы говорим про жирные продукты, то у них вообще вместе со сладостями, вот их удельный вес, всего 5%. А у нас же как? Если сметанку купим, чтобы ложка стояла, да? Как с этим быть? Если уж там майонез, так как в салате, да? кто-то еще сборку его сделает. Самое хитрое, где вот жиры попадают, это люди не задумываются о том, когда они любят жарить. Но вот ладно, еще слышал, там сало не надо есть, там майонез не надо, но он любит жареную картошечку. Он любит макарошки сварить и обжарить. И вот масло наливает, наливает, чтобы хорошо пожарилось, да, и там наливает порой ну, две столовых ложки. Так это же сам сразу, да, сколько грамм жира. Если еще вот в обычном масле, да, поверьте, 72% жира, то растительное -то масло на сколько процентов? Там стопроцентный жир. А это люди даже об этом не задумываются. Сколько они лишнего жира, сколько лишней калорий получают, например, да, при таком способе, как жарка. Особенно всякие фритюры. Поэтому одна из рекомендаций, когда мы хотим иметь здоровое питание, такой предмет, как сковородка, после телевизора, он тоже может покинуть что? Вашу кухню, если мы говорим про здоровое питание. Реально? Критюрница, она может остаться где-нибудь там сидеть сети Это не те продукты, да, которые там нам нужны. Ну и сладости, да, это просто по праздникам. Новый год, 8 марта, можно Святого Валентина. Все. Других вариантов нет. У большинства людей это пирамида, она перевернута. Вот чем отличается обычное питание здоровое. Вот это все перевернуто с ног на голову. Вот это надо все обратно поставить на ноги. Вот тогда оно будет называться здоровым. И никак иначе. Но вот опять же, да, помните об этом. Вот да, база есть. Но засада-то в чем? Что-то из этого перевариваю, что-то не перевариваю. Что-то из этого помогаю, усваиваться, это что-то не усваивается, Что-то полезно, что-то не полезно. Всегда нужна индивидуальность ваша. То есть базовая схема хороша, но индивидуальный покрой только может да, дать грамотный специалист деток-мудрецов, подобрать питание максимально под ваши потребности.